О, никаких Алис, никаких Малис, прекрасно, никаких Марусь. О, привет! Ты а? вернулась? Ты же куда-то уезжала? А, Понятно. А меня, Понятно. Да? Ладно, пойдемте куда-нибудь, там возле фонтана, пиздец. Блин, За... у нас еще бассейн не построили, хочу, чтобы построили уже быстрее бы бассейн там продавца нет да. может и только их... в тот там продавец есть а... Я... Я там продавец. да только сам... полиции нет можно плавать нет. и бассейна нет ну а, где, а нам... где нам охлаждаться на улице минус ой плюс, а, плюс 40 а, где нам прохождаться? Хотя водичка холодная. Яблоки можно пособирать. Это вишни нет яблоки. Надо очистить, а тут много очень. Все куда-то да все в такую жару дома сидят, а мы как-то и ходим. Зато мы заберем фрукты, то они пропадут, особенно бананы. Терпеть не могу, поэтому их выкину. Да. Ты их вообще посадил, надо убрать эти бананы. Бананы вкусные. Началось. Ладно. А дома мужчина стряпает этих. из этого всего там что нибудь вкусненькое. Ну еще тут возле дома соберу макароны сделать или пирог какой-нибудь. Отключите музыку. Собери ягоды, да. Я отключи там, ладно. Один раз можно и послушать, это ужас. Я Ври больше. У меня уже глюканы. Прекрасно. Так, стоп. Надо идти теперь в дом. нести это все маме, может на пирог сделает нам похавать что-нибудь. Ту а. Что магазин, магазин откройте. Сейчас я иду открою. Магазин, Занеси кав. Так. Надо занести на полочку. В, на полку ей. Йону в полку надо. Вот она идет. Она пустая. Мы сюда в полочку, <плодицкий> полочку ее положим. Ягодки. И она может потом пирог сделать. Эм, ну, ей, обезьяна. Галет. Какое У все нее. дорогое. Макароны. кстати. Ага пирог и галета чем-то отличаются или нет да, Ну такой же хм. что ты делаешь, что ты, делаешь? Да. ты офигел, что сам умный напожди, напожди. где все торты я их сожрал ладно, все, ждите, я закроюсь Сейчас я приду вам. Поставь Нет, но ну стать не буду. Вы их едите очень много. Нет, не они будут теперь вообще все забетонированы. Чтобы вы ели с торт годом. с бетоном. Ским Новым, Новым Годом? годом. и Новым Годом. Ну да, человек оглюки, как бы. Мне хорошо. Откуда у тебя ключи от этого дома? У меня всех ключей есть дом даже от, от твоей, да? давай пойдем пойдем давай пойдем да. я посмотрю какие у тебя есть ключи от моего дома ну еще как Сейчас, ты тут погоди куда пошел сюда иди тебе домой Сейчас. Если ты через крышу, то по башке дам. Если через крышу, я тебе по башке дам, реально, серьезно. Я тебе, Я крышу сломаю. Кто это там? Адриан, там какая-то вот эта... Пони огромная. Я слышу. что пора действовать. Ну и че? Ну и че, заходи. Ну, давай. Ага, ага. <составление> да мне не нужны. Как бы, иди бы нафиг все не отсюда. У тебя Это нет ключей, как Это бы идти отсюда. Я С отсюда. А. Один Один слышу. Давай. Мы оседлаем эту удиговую. <свозглас> Нифига. чую ее так далеко закинула? я тут, кина, о, закинула? Ой, тут нужно ее. я, Да ешкина. <связь> я где-то. Я, -я. я, где где? я на, не знать. знаю, где я. Помогите, я лечу куда-то. Вообще. <связь> Кушай. Ой, за пони, идиотка. Не знал, что пони такие сильные. Это же синтимонстр. монстр. На самом деле пони, пони то не существует. А может существует, мы-то откуда знаем. Да ну, нам пофигу. Так Давай, пони, идиотка. Иди сюда. Ну, вообще, я даже ударить пони не могу. Что за люди Куда летит? Я ее даже ударить не могу. И вообще, где что я? Спасите меня. Почему я? Как вы задыхались? Как я задыхаюсь? Что за дебилизм? Неужели призрели свою жопу? И как ее убить? Никак мой. О, неужели? Я в только что не Без Ах ты! Нельзя она в обезьяна тупая, она всех попадает. Спасибо. Не Не не Тоже поверь. Как Так. Ай-яй-яй, меня тоже бьет. Она уменьшилась. Она уменьшилась, ха. Забыл. перезарядись пока что так пони пони иди сюда а мне еще подойти к ней надо я к ней даже подойти не могу о чем говорить Вау! Нанес ей просто урпушку. Пау. Пау. достанем. Давайте как-нибудь. Я не знаю, что не будет. Пупай ей наглая. Как до неё? Попробуй её притянуть. Да ничего, делай. А. Уесть. Ты молодец. Давай. Ай. Только не ударить, да? Ммм. Летини её. А, молодец. Боже Спасибо, что вверх ее. попал. ей будет попасть. Попони, конечно. А, я попал. Давай, бей ее, Пока она внизу, бей. Да я убираю её. Ладно. Какими напоминами долго не ты же урон нанести не могу. Я сразу взлетаю, только как ее вижу. О, теперь все. Теперь... На типа а что залетающее существо? Так вот у нас. Пони какая-то тупая. Давай я ее пускаю. Взбери я. помоги. Давайте тебе бить ее, пока она... Она внизу. Она внизу. Давайте, давайте, давайте, Я давайте. давайте. Дупасти эту курицу. А -а -а, ненавижу пони. Же же... Давай. Бейте, Бейте ее. ее. бью, нет. Нам. Надо использовать свою Нам. Мне попало, Нам. Нам. Нам. Нам. Я вообще к ней даже не подойти не могу. Тупая пони, ненавижу пони. О, я нашел способ, как ее... Я нашел способ. Супер шанс. Вы очень много придумали. Неужели... А, мой супер шанс. Мой супер шанс. А, дом, дом, Его... Пирог где-то выбрала. Да, да. Ну, лети, бабочка. Ой, перышко. Чудесно, ну, мистер Бак, получилось. Давайте мне пора. Да. Опять он свой Им... Мне а тоже нет. надо. Пайна. Он говорит, что он тупой наглый. Так, вс ⁇ за... Адриан. Да. Адриан, открой. Кому? Не. Так, а ты где? Арня. Так. А что ты не зайдешь через тайный вход? Могу, у меня карта отказывает. А ты иди сюда, ко мне, я ну выдам. Ладно, я тебя запущу сейчас. Стой, я тебя запущу через скрытую дверь основную. Проходим. Спасибо. На. Карта отказывает работать. Да, она первая у нас. Вот карточку. А вот. Желтая. Все, пойду отдохну. Пойду, я сейчас проверю проверяю. Давай.